Опять у тебя нога куда-то улетает И ты теряешь равновесие Говорю, держи ее ближе к ноге Вот так, да Чувствуешь, падаешь? Подставь ногу, чтобы не упасть Вот, видишь, подставил сразу и не упал О, подставил и не упал Подставил и не упал вот молодец вот подставил ногу чуть что подставил и не упал Егор, я тебе только что объяснял Держи ногу рядом Ноги рядом нет, ты падаешь в то место, где нет ноги Ну Но у тебя все получится У тебя все получится, не торопись только Все Все, не снимай я все, выключать? Угу. Глебу покажем. А у нас нету. Ну придем видео, покажем. Угу. Скажи Глеб, привет. Глеб, привет. Скажи, мама, привет. Мама привет.